и задержка 10 секунд hello everyone just hold on tight we're about to start всем привет было немножечко у нас были возникнет трудности с началом но мы и начали прямой эфир okay, we are live we are live мы в эфире в прямом эфире in our first ever russia CIS Zen project 8, facebook live на первом вебинаре, первом прямом эфире вебинара нашей русскоязычной группы Zen Project Aid. Right И я смотрю тоже в прямом эфире, uh, этот эфир на своем iPad. So I can see everyone jumping on. И я смотрю, как многие присоединяются. And we'll to, um, this, questions and help each of you win. И мы, по мере нашего продолжения, мы будем смотреть на ваши вопросы и посмотреть, как люди к нам присоединяются. And I see us live right now with you. И я смотрю, что мы сейчас с вами в прямом эфире, сейчас уже. This this и наша цель oh. uh, это пока uh, в... Смотреть эти вебинары либо через группу, либо через страницу на Фейсбуке. So но у нас сегодня были некоторые сложности зайти через страницу. Then, uh, но вы сможете через группу делиться этим прямым эфиром. Я так я был в Uh, я очень-очень взволнован, потому что мы можем сегодня здесь повторить uh, тот успех, который у нас был в Сочи. I, I и я просто во всех вас влюбился сегодня. У нас было четыре uh, невероятных дня вместе. И теперь мы будем делать каждые две недели, вы можете и что мы будем делать? Каждые две недели мы будем встречаться, чтобы проводить обучение, чтобы вы дальше проводили обучение в своих группах и оставались все победителями. So in, so и что вы будете получать в этой группе? Ежедневно, ежедневную поддержку. Вы будете задавать свои вопросы, получать на них ответы и менять свою жизнь. Вместе с, с проектом ЗН8. И у нас есть видение на ближайшие девять месяцев по России и СНГ. And it's all about on right now the starting with you. И uh, в первую очередь нужно сфокусироваться на трансформации, на трансформацию, которую вы должны начинать сами с себя. All I want to focus on today is you understanding the program and the products. И uh, какой сегодня хочу, чтобы вы фокус получили? То, что вы действительно понимаете эту программу и продукты. So и чтобы вы поняли идею, почему так важно ваше здоровье и почему нужно что-то для этого делать. И также мы проведем еще один дополнительный бонусный прямой эфир в следующую среду в это же время. Для того, чтобы вы уже сфокусировались, насколько у вас вы успешны, для того, чтобы начать делиться своими результатами и успехами с другими людьми. So I want everyone to focus right now, on right now is that the next seven days is about you winning with the program. И uh, поэтому, пожалуйста, сейчас фокус один. На следующие семь дней вы должны включиться в программу и получить уже первые результаты. Then next week you're gonna learn how to share it. И дальше, на следующей неделе, uh, мы с вами поговорим о том, как этим можно делиться. And then over the next three months you're gonna have support every step of the way. И в течение ближайших трех месяцев будете получать поддержку на каждом вашем шаге, с каждым вашим шагом дальше. И дальше я вернусь, я приеду в Россию, мы проведем здесь тур по городам России и СНГ. И дальше и СНГ. И дальше мы uh, уже будем расширять границы Джанес и границы, конечно же, вашего бизнеса с помощью наших продуктов. And then, and months, uh, и дальше, через вот эти три месяца, я снова приеду и снова проеду туром по городам России. И таким образом мы сделаем такой вот шторм по всему миру. Этот шторм начнется с вас. And I'm watching. We already have watching live, И я уже вижу, что к нам присоединились 124 человека. И, конечно, мы будем добавлять новых участников в группу. Replay, И если вы будете смотреть uh, этот эфир в повторе, пожалуйста, тоже делитесь со своими командами. И эти вебинары как раз помогут вам получить видение, как пользоваться продуктами и как перевести свой бизнес на следующий уровень. Так, давайте теперь все погрузимся и начнем говорить о нас с вами. Я so и я хочу, чтобы вы подумали о цели, которая у вас есть для вашего тела и для вашего здоровья. Что вы хотите достичь? Какая у вас цель? Now, we'll in in и презентации, которые сегодня будут делиться, такая же презентация, которую вы видели в Сочи. We will be uploading this presentation to this group, so you can actually share it with people as well. И мы также загрузим эту презентацию в группу для того, чтобы вы смогли делиться ею с другими людьми. Right now, И что я хочу сделать сейчас, чтобы мы с вами все сфокусировались на том опыте, который вы получите для того, чтобы перенести наше тело на следующий уровень. Now, представьте представьте себе что вы хотите получить от своего тела Maybe you lose weight. может быть вы хотите потерять вес Maybe you build muscle. может быть нарастить мышцы Maybe you just feel better. а может быть просто чувствовать себя лучше Whatever your goal, но неважно какая у вас цель we designed this program and product line to help you win. Мы разработали эту линию продуктов для того, чтобы все эти цели исполнялись, выполнялись. И я хочу, чтобы вы uh, восприняли этот uh, проект Zen-8 как uh, совершенно новую дорогу в бизнес Jones. Потому что это органический, совершенно натуральный и естественный путь улучшить ваше здоровье. Win, way, и uh, по мере того, как вы будете достигать успеха на каждом вашем шаге, uh, и таким образом вы будете переносить свое тело и свое здоровье уже на следующий уровень. Uh, теперь убедитесь, что каждый из ваших друзей смотрит этот эфир на so, страничке Facebook. So sure ask all и, конечно, задавайте вопросы. To, and and и дальше Лилия, Анна и также Варвара будем отвечать на эти вопросы. Well. И также я буду писать свои вопросы. Это живое коучинг, которое мы будем делать. All the time. Это и называется uh, живое общение, живой тренинг, и мы будем это делать каждый раз. So achieve, Итак, вы подумали о цели, которые у вас есть. И я хочу, чтобы вы посмотрели, uh, чтобы у вас был план, продукция и общество. Now in your back office, uh, в бэк-офисе Джанесса. У вас есть план, с которым как раз я сегодня поделюсь. Лилия will be uploading those, the program guides to this group, so you can download them with ease. И также мы в группу загрузим эти uh, инструкции руководства по трем фазам, для того, чтобы вы смогли из Facebook также их брать. You'll be able to find this presentation as well as the program guides in the file section of this group. Итак, будет в документах здесь лежать вот эта презентация и три брошюры по фазам. So educated, и вы уже самостоятельно это изучите. Но сегодня я uh, научу вас, как правильно питаться и как полюбить uh, вот этот вот образ жизни. И также uh, поделюсь, как можно с помощью Зена uh, uh, восполнять вот эти вот перерывы приема пищи. Way, moment, day, и дальше у вас, конечно, будут сложные моменты, тяжелые времена. И когда эти времена настанут, у вас вот есть вот и как раз наше сообщество, наша группа, где вы можете найти поддержку, задавать вопросы и получать ответы. Я уже рассказывала эту историю в Сочи, но еще хочу раз ее рассказать. Я хочу, чтобы вы подумали, как вы будете достигать цели, как мне это нужно будет делать. Я говорил о том, об одном проценте, что нужно думать об одном проценте. Когда я был мальчиком, то мне было очень сложно разговаривать. У меня были проблемы с речью. And as a и когда уже мне настало 7 лет, то у меня проблемы еще только усугублялись. И я уже понимал, что uh, я чувствовал себя одиноким, потому что я не мог нормально коммуницировать с людьми. И поэтому меня хотели оставить на второй год в первом классе, не хотели переводить дальше. И дальше произошел переломный момент в моей жизни. And I cried. И я, конечно, расстроился, я плакал. Я чувствовал себя очень одиноким, я чувствовал, что у меня не с кем uh, общаться в этом мире. Но в тот момент мои родители, они uh, дали мне самый-самый uh, главный и важный урок в моей жизни. They said, Son, it's not be easy. Они сказали, сынок, будет нелегко. Но мы найдем тебе самых лучших логопедов, самых лучших врачей для того, чтобы ты научился правильно говорить. At a time. Но они мне сказали, что когда у меня настанут трудные моменты, мне нужно сделать что-то, улучшить что-то всего лишь на 1% за раз. И на стену в моей комнате повесили плакат, и на нем была цифра 1%. И дальше, в течение последующих четырех лет, я каждый день занимался, каждый день совершенствовал свою речь. И когда наступали сложные времена, когда мне хотелось остановиться, все бросить, я вспоминал про вот этот один процент, всего лишь один процент за раз. И у меня до сих пор есть эти проблемы, мне нужно практиковаться и заниматься. И я должен говорить и думать о каждом слове, которое я произношу. But I now speak around the world. Но я теперь говорю по всему миру. И моё великое достижение в жизни когда я сделал аудиобук. И самое большое достижение в моей жизни, которое я считаю мне больше всего труднее всего далось, это я издал аудиокнигу. So И мое послание для вас такое: неважно, какая у вас цель, uh, неважно, это здоровье или бизнес, то вы ее обязательно достигнете. Мы обнимаемся. Потому что мы в удачных, успешных руках все вместе с вами находимся. И все вместе мы будем преодолевать этот 1% каждый раз. И я хочу, чтобы вы представили, где вы будете со своим здоровьем. Через год, например, если вы будете каждый день улучшаться всего лишь на 1%. Это может быть uh, принимать протеиновый коктейль Zenfuse. Two more a day. Может быть, uh, просто пройтись на 2 минуты больше каждый день. Или спать на 3 минуты больше каждый день. But together we're gonna get there но все вместе мы как раз и сделаем этот один процент за раз. So everyone watching right now, can you do а теперь скажите, можем мы сделать этот один процент каждый для себя? Raise your hands, I can do uh, поднимите свои руки, я могу сделать этот один процент. I love, Lily, I love it! И это первый урок для вас на сегодня. Is one percent. 1%. И дальше, в оставшееся время наше, я не буду говорить о, о семье, о друзьях и даже о вашем бизнесе. Next time, в следующую среду, в то же самое время, мы будем рассказывать, как вы строите свой бизнес с Zen Project 8. Мы как раз и будем делиться опытом, как вы строите ваш бизнес с проектом ZN-8. Но сейчас мы будем фокусироваться, что вы можете получить, что вы можете выиграть от нашей программы, включить в нашу программу. So Давайте все погрузимся вместе. Эта программа рассчитана на 8 недель. But every day it's about understanding that 1 improvement. но каждый день нужно понимать что должно быть один улучшения Now, your first action item и первое uh, действие от вас это получить четкую цель что вы хотите достичь download the program guide from your back office or this group later today загрузить uh, все эти руководства по трем фазам или из бэк-офиса или из группы сегодняшней. Program, so uh, когда вы будете использовать эту программу вы будете ею жить uh, то вы увидите как uh, действительно это нужно использовать эти все руководства Now there's two things that make Zen Project 8 different than anything else in the world. Есть две вещи, которые отличают проект Zen 8 от любых других программ в мире. Первое – это обучение, образование этой программе. И второе – это наш протеиновый коктейль Zen Fuse. So Давайте поговорим о философии программы. Now, people, Большинство людей... They eat two to three times a day. Они едят два или три раза в день. И когда я летел в Сочи на прошлой неделе, то со мной вместе сидели рядом в кресле, сидели две uh, русские девушки. И я, конечно, начал замешивать коктейль Zenfuse прямо в самолете. И они посмотрели на меня и сказали, а мне это поможет похудеть? Said, well, а я сказал, это ваша цель? И каждая из них, она хотела похудеть где-то на 15-20 килограммов. Minutes, и в течение ближайших 30 минут я расскажу о том, о чем я говорил с ними. Я просто спросила, сколько раз в день вы едите? Конечно, они сказали, мы едим завтрак, обед и ужин. И тогда я достала из рюкзака русскоязычное and I, уже руководство. И показала им вот эту вот табличку о сахаре в крови. Your body's energy source is ATP. Uh, источник энергии нашего тела – это АТФ, кислота АТФ. And think of a baby. И подумайте о ребенке, о маленьком, о младенце. You were once a baby. Uh, мы все были с вами младенцами. И младенец он ест каждые 3-4 часа. Has a balance of protein, fats, and carbs. И получает сбалансированные белки, жиры, углеводы. Stop when and eat again when и когда он uh, уже насытился, он перестает есть и начинает есть только когда чувствует голод. И вот так вот с физиологической стороны наши тела и функционируют. Но большинство людей делают по-другому. They skip meals and their blood sugar drops. Они пропускают прием пищи, и у них уровень сахара в крови падает. Stomach, и каждый раз, когда они пропускают пищу, прием пищи или работают на голодный желудок, они сжигают, их организм сжигает мышцы. The muscle, и в тот момент, когда организм начинает сжигать мышечную массу, то наш метаболизм замедляется. And then that next meal, they overeat. И дальше в следующий прием пищи мы переедаем. Their И uh, уровень сахара в крови резко-резко возрастает. And they store fat. И начинает накапливаться жир. And then they get frustrated with their weight. И дальше мы начинаем расстраиваться от лишнего веса. And they start dieting and cutting calories. И uh, садимся на диеты, считаем калории. They get a result, they lose their weight. Uh, конечно, бывает, they bring back the foods that they took out. Ту, про, продукты, they gain every pound again, and then they repeat the same cycle. Дальше, вот We created Zen Project 8 to teach you мы создали программу Zen 8 для того, чтобы научить вас. The you the right at the right time, как есть ту еду, ту пищу, которая нам нравится в правильное время и правильно сбалансированную. So you balance your blood sugar, как достичь баланса уровня сахара в крови. And you release your stored fat. И выпустить жир, накопленный жир в организме. And at the same time, и в то же самое время еще можно наращивать мышечную массу. Именно поэтому Zen 8 работает для всех целей. И мы делаем это все, употребляя те продукты, которые нам нравятся, но правильно сбалансированные. And those ladies that on the plane, И те две дамы в самолете я просто показал им насколько просто сбалансировать приемы пищи завтрак обед и ужин optimize если вы едите ту пищу которая вам нравится но в правильном балансе это оптимизирует ваш обмен веществ you have the program guides и именно поэтому мы разработали руководство. The me, well, what, what do do in in Но дальше uh, меня дама спросила, а что нам делать между приемом пищи? И вот для этого мы создали ZenFuse. Right И я хочу, чтобы все посмотрели со мной на экран. я хочу, чтобы вы показали цифру 2. So two, two types of protein, Что такое цифра 2? Это два вида протеина. Day, два коктейля в день. И два пакета Zenfuse каждый месяц. Lily, keep your я хочу, чтобы вы запомнили вот эту двойку. Zen Project 8, uh, Zen 8. Is different by two ways. Отличается двумя вещами. Мы не учим людей голодать для того, чтобы достичь своей цели. And we created the most И мы создали самый передовой шейк в мире для того, чтобы заполнить uh, между приемами пищи. Lily, how do I say Russian for two? Два. А теперь поговорим о двух видах белков. So you have protein, у нас есть быстрые белки. Which is whey protein, uh, и это сывороточный белок. And then you have protein, и у нас есть медленно действующие белки. Which is casing, и это мицеллярный козеин. Now, when we think about Zenfuse, и когда мы говорим о ZenFuse, the protein feeds your muscle. то быстрый протеин, он питает наши мышцы. А медленный белок, он помогает нам uh, замедлить наше пищеварение. The combination of both of them, и uh, сочетание комбинации вот этих двух белков, как раз и дает нашему организму чувство насыщения до трех часов. Что на два часа больше, чем какой-либо другой коктейль в мире. Now we took the Итак, мы взяли мицеллярный казеин. And broke it down to a cellular level. И uh, расщепили его до клеточного уровня. And made something called True Cell, и создали специальную формулу, запатентованную, которую назвали True Cell. Which is exclusive to and Zenfuse. И она существует эксклюзивно для Джанесс только в коктейле Zenfuse. The combination of the True Cell with the whey protein. И вот uh, как раз комбинация True Cell с uh, сывороточным uh, белком. Fills your nutritional gaps, keeps your blood sugar balanced and keeps your hormones balanced помогает вам а, насыщаться между приемами пищи также балансирует ваш а, уровень сахара в крови addition, и в дополнение к этому protein, fats, это идеальное сочетание а, белков жиров и углеводов и это и помогает нам регулировать уровень сахара в крови and remember, when your blood sugarбал. И когда, помните, когда у нас сбалансирован уровень сахара в крови, то у нас и uh, все гормоны сбалансированы. Has five of Кроме того, в Zenfuse есть 5 uh, различных штамов пробиотиков, которые как раз uh, прекрасно uh, заполняют наш желудок. Там есть живые бактерии, которые прекрасно работают в нашем желудке. These probiotics help your metabolism. И эти пробиотики, они помогают uh, в нашем обмену веществ. It's and it's gluten -free. Uh, не содержат глютен. И также 5 граммов клетчатки, которая также помогает стабилизировать сахар. And it's soy protein free. И на 100% нет соевого белка в наших коктейлях. Потому что очень много людей они используют именно uh, соевый белок в коктейлях. Soy protein is the cheapest protein you can buy. Но соевый белок это самый-самый дешевый ингредиент, который используется. Это сложно digest. Его очень сложно усваивается он. Level women. И также он повышает уровень эстрогенов и понижает уровень тестостерона. So would avoid as much as you can. Я бы вообще попытался отказаться от соевого белка. Want you this. и Я хочу, чтобы вы всегда об этом помнили. Вы получаете, что вы платите. Вы получаете то, за что вы платите. И дальше поговорим о Zen Prime. Я хочу, чтобы все опять показали два. Два. Два. Покажите два пальца. Uh, двумя способами uh, отличается наш, протеин от всего, от, наш коктейль от всего остального в мире. Two types of protein in Два вида протеина в наших коктейлях ZenFuse. Two shakes a day. Два коктейля в день. Два пакета в месяц. И вы победители навсегда. Now, line, uh, есть еще другие продукты в линии Zen. They're products. И эти продукты, они ориентированы как раз на результат. But the foundation of the program Но самая-самая база, самая основа программы это, конечно же, надо сфокусироваться на плане питания и на ZenFuse. We have the male and the female portion sizes. У нас есть размеры порции еды для мужчины и для женщины. And as you balance your plate, и когда вы сбалансируете свою тарелку, если вы голодны то вы ешьте чуть-чуть просто больше еды но как я объяснил двум этим дамам в самолете я вытащил как раз вот эти руководства которые вы видите у себя на экране I showed them how easy it is to simply и the breakfast lunch and dinner day one in the right balance и я просто показал, насколько просто а, принимать, что-то иметь на завтрак, например, для того, чтобы сбалансировать ваше питание. И дальше, а, между приемами пищи, принимать ZenFuse. И я хочу, чтобы вы сейчас просмотрели на экран, на картинку, на меня, на Лилию. Because when I spoke to them about time, когда, потому что когда я говорил с ними о времени, the thought, uh, когда мы начинали говорить, то они подумали, как я могу питаться пять раз в день. Но когда они поняли, что это единственный способ запрограммировать свой обмен веществ, и я показал им, что они все равно будут любят, мы просто им, как это в правильном балансе. И я показал, как можно принимать ту еду, которая им нравится, но при этом она должна быть, конечно, правильно сбалансирована. И я показал, как можно приготовить коктейль Zenfuse меньше, чем за 3 минуты. У каждого есть 3 минуты. So you can simply do your mid-morning, mid-afternoon, and it takes you less than six minutes to add two meals. И э, каждый это может сделать в середине утра на второй завтрак и на полдник, и это займет 6 минут в день. Каждый so every, может это сделать. Поднимите руки, если каждый. Мы, конечно, мы можем это сделать. So Итак, два, два, э, два, две вещи нас отличают от э, всего остального в мире. So Неважно, какая у вас цель. Мы просто концентрируемся на том, что мы сбалансируем наш план питания. И дальше заполняем приемы между приемами пищи ZenFuse. И each программ guide tells и дальше в руководстве написано, когда нужно правильно принимать Zen Prime, Zen fit и Zen shape. Now, if you gain weight, и если вы хотите, например, нарастить мышь, э, массу. Or you're an athlete, или вы спортсмен. Same просто посмотрите эту программу. You just eat просто нужно есть более большие порции продуктов. And instead of doing one scoop of Zen Fuse, you do two scoops. И, например, когда ZenFuse вы разводите, вместо одной ложечки нужно добавлять две ложечки. Давайте немножко подробнее поговорим о ZenPrime, Fit и Shape. These are result products to help your success. И эти продукты, они нацелены на результат и, естественно, на ваш успех. ZenPrime Zen делает три вещи. It flushes out all the toxins in your body. Он вымывает все токсины из нашего тела. Также Он помогает переваривать uh, белки, жиры, углеводы в нашем желудке. And helps clean out your liver with milk thistle. И также он помогает чистить печень благодаря uh, корню одуванчика. of what you eat goes through your liver. Потому что 99% того, что мы едим, оно uh, идет через печень. So you transformation, get started week experience. И каждый из вас, давайте, начинайте уже преображение, и у нас 8 недель для этого. Women, uh, мужчины и женщины. Prime, uh, принимаем один Zen Prime. 30 minutes before your Zen Few за 30 минут до коктейля Zenfuse. Now, if you have your Zenfuse Если вы хотите Zenfuse на завтрак, no не проблема, uh, тогда на второй завтрак у вас будет какая-то еда. И вы должны быть сфокусированы 3 приема пищи в день и 2 коктейля. And then for men, same thing, Zen Prime, one tablet, 30 minutes before mid-morning, И mid для мужчин то же самое, одна таблетка Zen Prime, в середине утра и наполнник. Now that's the first seven days in your detox restart phase. И это первая фаза, первая фаза детокса, очищения, она занимает 7 дней. And as you, as many of you are living it right now, you just got started, и поскольку мы с вами все здесь сейчас э, живем в прямом эфире, то можно уже сразу начинать. Right я смотрю этот прямой эфир. И Я хочу, чтобы вы начали уже задавать вопросы, потому что мы здесь с вами. Мы будем помогать вам на каждом шагу. For Эта группа создана для вас. Я буду в ней каждый день. Я буду в ней появляться каждый день. Лилия, также Лилия, Анна будем здесь каждый день. Well. И также Влад будет здесь появляться каждый день. И вот в эту фазу детокса, если мы хотим потерять вес, то мы uh, можем потерять от 4 до 7 килограммов за неделю. Конечно, нужно питаться той едой, к которой вы привыкли, но uh, следуя плану питания. You're still gonna do your two shakes a day Также принимать два коктейля в день. To fill your gaps. Между приемами пищи. И дальше, если вы хотите сжечь жир, то вы принимаете две капсулы Zen Shape. Now, А если вы хотите, наоборот, набрать вес, то zen не нужен. I want everyone to grab some body fat that Но я думаю, что каждый из вас может за жирок, который у каждого есть. Да, это гормоны. У нас есть гормон лептин. И grenlin. And grenlin. Leptin is, you release when you're satisfied. Uh, Лептин вырабатывается, когда у нас есть чувство насыщения. When you're hungry. Грелин, когда у нас есть чувство голода. Зен Шейп делает три вещи для метаболизма. Он сбалансирует уровень сахара в крови. Uh, также помогает сжечь больше жира. И он и также он напрямую вырабатывает гормон лептин, который дает нам дольше чувство насыщения. So Итак, принимайте две капсулы Zen Shape за 30 минут до коктейля Zen Fuse два раза в день. And Zenfuse you use in all the И Zen Fuse мы используем во всех программах. So once we detox, we then ignite. Uh, как только мы прошли фазу детокса, то мы переходим к фазу перезагрузки. Now we make this a way of life. И это должно стать нашим образом жизни. Now the Russian ladies on the airplane, и вот эти две дамы в самолете. Они мне спросили, а что мне делать после этих восьми недель? Я сказал, вы жить и с вашей и я сказал, вы продолжаете жить этой программой и наслаждаться своим здоровьем. So go Поэтому я и с вами, мы отправляемся вместе в путешествие на следующие восемь недель. И я вас научу. Я помогу вам. И как только вы получите первые трансформации, вы поймете, как можно управлять своим телом. Your friends, your и вы сделаете это сами своим образом жизни для того, чтобы вдохновлять ваших друзей, ваши команды и сообщества. И для всех я делала эту презентацию в Сочи на прошлой неделе. Они начали уже эту трансформацию. И для тех, кто не был в Сочи и живут в остальной части России, в СНГ, сейчас это наш момент с вами вместе. Мы начинаем это движение сейчас вместе с вами для того, чтобы трансформироваться. И как вы вступаете в и как только мы уже войдем в фазу поддержания, поддерживаем. You use your zen fuse. Мы будем также использовать ZenFuse. Zen uh, если нам нужно жечь жир, также продолжаем принимать ZenShape. Zen zen И также, если мы хотим нарастить мышечную массу, мы добавляем ZenFit. Потому что мышцы – это наши друзья. Я хочу, чтобы вы это помнили. Мышцы, они контролируют наш метаболизм, обмен веществ. И мы разработали ZenFit. Это особенный продукт. У нас есть два вида аминокислот. И аминокислоты, они строят наши мышцы. У нас есть необязательные аминокислоты, и это может вырабатывать наш организм. And amino acids your body и также есть обязательные аминокислоты, которые наш организм производить не может. Zenfit so и как раз uh, ZenFit, он предоставляет нам вот эти обязательные аминокислоты, которые не может организм наш uh, производить. Mark, now Yes, И один килограмм мышц он меньше в три раза по объему чем один килограмм жира. Have, И именно поэтому чем больше у вас мышечной массы тем стройнее вы смотритесь. So with Zen Fit. Вы принимаете за 30 минут до Zen Fuse. И вы также можете принимать вместе Zen Shape и Zen Fit. And if you love to work out, и если вы любите uh, заниматься в спортзале, you can actually take your right after a workout. вы можете принять Zen Fit сразу после тренировки. Now, what I want to share is this. И я хочу еще одной страничкой поделиться. Uh, потому что целью нашего сегодняшнего эфира было начать. To win, to И дать установку, что вы можете это сделать, что это только начало для вас. И мы здесь с вами в каждом, на каждом-каждом вашем шагом. When we look at from the program perspective дальнейшую The products and the community every step of the way as we start this journey together you're gonna win. будете побеждать. Now I want to wrap up with two things and then share and then share your next action items. И я хочу закончить uh, двумя вещами и uh, перенести вас на следующие этапы. So you're on the Facebook group that we're focusing with Zen in Russia and the CIS. Uh, Сейчас мы с вами все знаем, что есть группа на русском языке Zen Project Aid. We're gonna together create recipes that will make everyone in Russia and the CIS happy. И мы можем с вами делиться вместе рецептами, может быть той кухни традиционной, которая нам близка. И эта группа она как раз и создана для того, чтобы сделать ее интерактивной, чтобы каждый делился своим опытом. We all have у нас у всех будут трудные моменты. We all have tough days. И сложные дни. The community helps us win in those moments. Но как раз сообщество, оно и помогает нам uh, быть, оставаться победителем в такие сложные моменты. So you're, you're и я хочу, чтобы вы все присоединились к группе, через которую вы как раз сегодня смотрите эфир. Но также вы можете присоединиться к основной мировой группе на английском языке. You can get ideas from both. И можете также почерпывать идеи из обеих этих групп. Но эта группа, она создана специально для России и СНГ. мы будем здесь менять наших людей и себя. So и я хочу закончить историей. Но а, прежде всего, а, прежде чем закончить историей, я хочу сделать такой, подвести итог next Wednesday night same time in the group в следующую среду в это же время в этой же группе we will be doing a facebook live on teaching you how to take your transformation and start sharing it with your jeunesse business uh, мы с вами будем учиться и говорить о том как сделать эту трансформацию и как этой трансформации делиться и uh, что это даст для нашего бизнеса I'm hoping that our Diamond director Surge can join us for this webcast и я надеюсь, что наш бриллиантовый директор Серж сможет присоединиться тоже в следующую среду. И uh, мы с вами будем делиться, как мы можем uh, добавить это, эти продукты и этот образ жизни к бизнесу Джанесс. Но на следующие, на ближайшие семь дней в, в главный фокус – это вы. Потому что вы не можете если вы не живете Потому что вы не можете начать делиться опытом Zen, если вы не используете это сами. So и я хочу, чтобы вы четко поставили себе цели. Чтобы вы погрузились в руководство. Sure конечно, чтобы у вас были в наличии все продукты, и Fuse, и Shape, и Fit. Uh, закажите себе эти все продукты. This, И самое важное. Uh, задавайте свои вопросы, все вопросы, которые у вас возникают в этой группе. Мы будем добавлять здесь статьи на русском языке для того, чтобы тоже вам помогать. И мы будем делать как и каждый раз мы будем проводить такие вот сессии на различные темы, uh, для того, чтобы помогать вам. Our eight weeks together starts now. И наши восемь недель вместе начинаются сейчас. I want to share this quote with you. А теперь хочу поделиться с вами цитатой. It says, there's many things in life you, you can't control. В ней говорится, что в этом мире так много вещей, которые нам не подвластны. Control, Но есть одна вещь, которую мы можем контролировать. Это наш выбор, как мы выбираем, как мы будем о себе заботиться. So 1999, uh, в 1999 году uh, моя uh, жена Эдди она получила травму. Я встретил ее в 1993 году. Марк? Похоже, Марк у нас отключился. Сейчас подождем, может быть, у него получится подключиться. А может быть, мы расскажем эту историю, я думаю, уже в следующий раз. Сейчас я проверю, может быть, он мне что-то пишет. Так вот Марк появляется. Всем прошу прощения, моя выбила sorry, И неожиданно закончился интернет. <laughs> so <are> <laughs> Но теперь я вернулся. The, the power of <laughs> Вот вот наши технологии, зависим полностью от наших технологий. So if you look at this screen. Если вы посмотрите на экран Я хочу uh, поделиться историей, которая стоит за этой цитатой. So я встретился со своей же свою жену, будущую в девяносто третьем году. Life. И она стала любовью всей, любовью всей моей жизни. У нас была картинка, одна общая для нас обоих, как мы проведем эту жизнь вместе. Но в 1999 году она получала травму. И в течение года она она получала травму. И она И в течение она и uh, болезнь настолько прогрессировала, что она уже едва могла ходить. Но я помню один момент в нашем доме. И я помню, что как раз мне помогла та установка, которую дали мои родители в детстве, про 1%. Я зашел в ее спальню. И я смотрела, я увидела она сидит на диване. And she и она плакала. And she up at me, и она взглянула на меня. И она сказала, что она потеряла всю надежду, что она не выздоровеет. You know, husband, и я, как ее супруг, like я должен был сказать что-то, потому что я был человеком, который любит ее. It breaks your heart. Uh, и, конечно, сказать и то, что разбило бы ее сердце. Of of и мне это напоминает, я сразу вспомнил всех людей, которые борются за свое здоровье. Moment, и именно в тот момент я вспомнил то, что родители говорили про 1%. И я сказала, ты получишь их, ребенок, 1% в один раз. И я сказала, ты будешь поправляться, малыш, ты будешь делать это 1% за раз. 1 at a time. И мы стали потихонечку, медленно, но 1%, uh, на 1% улучшения. Walking 3 минуты, sleeping 2 минуты больше, little micro uh, То есть мы делали микро-микро uh, улучшения, на 2 uh, минуты больше ходить, на 3 минуты больше спать. И и именно потому, что у Эбби была вот эта вот uh, смелость, силы бороться за ее здоровье. И уже через год она отказалась от всех таблеток, и она себя намного лучше. Now she still has fibromyalgia. До сих пор у нее есть этот диагноз фибромиалгия. Но благодаря тому, что у нее нашлись силы бороться за ее здоровье, We have a -old son. У нас есть двенадцатилетний сын. We have a baby girl. И у нас есть двухлетняя дочка. And we named our baby girl Hope. И мы назвали ее Хоуп, Надежда. I'm 45 years old. Мне 45 лет. I've traveled the world. Я путешествовал по всему миру. And I'm here doing this Facebook live with you. И сейчас я провожу этот прямой эфир с вами. Я был в России последний и я приезжал в Россию на прошлой неделе для вас. Better, better be Потому что я знаю, что люди хотят выглядеть лучше, выгля чувствовать себя здоровее. Like me, И как раз как эти две дамы, которые сидели со мной в самолете. Они хотели сделать работу, хотели трудиться. Но не знали как. So what I'm telling you right now и что я хочу вам сказать, мы с вами все поменяем видение, как нужно правильно питаться во всей России и в СНГ. Мы дадим людям то образование, ту информацию, как правильно нужно питаться, как получить обратно свое здоровье. И мы расскажем, почему мы создали эти продукты, почему нужно им обучаться и uh, принимать их. Так, Марк, похоже, опять пропал у нас. Небольшая задержка. И когда у вас будут сложные времена, и мы обязательно будем здесь с вами, в этой группе, помогать вам и поддерживать. Moment that starts right now. Lily? Да, да, yes, да. Yes. Uh, это наш момент, который мы сегодня начнем с этого данного момента. Прошу прощения за неполадки с интернетом. We will not have them next week. Надеюсь, что в такой на следующей неделе не будет. But our movement your transformation starts right now. Но наше движение и ваша трансформация начинается прямо сейчас. So ask all questions. Поэтому задавайте свои вопросы. И главное, получите четкую цель вашей трансформации. Ваша трансформация начинается сейчас. И все вместе мы поменяем видение в России и в СНГ. И я с вами на каждом шагу, на, с каждым вашим шагом. И я всех хочу вас обнять, своими руками обнимаю. Хочу поблагодарить своего переводчика Лилию. Пожалуйста, выкладывайте свои рецепты. Задавайте вопросы. Week. И в следующую среду с нетерпением жду встречи вместе. И на этой неделе я буду заходить в группу каждый день. <меш> Goodbye, everybody. <как> Всем пока.